Здравствуйте! Хочу представить вам великан. Чар великан имеет поистине впечатляющие размеры. Целые 24 сантиметра. черной стали будут в вашем распоряжении. А удобная 13 сантиметровая рукоять, помещающаяся в любой руке, выполнена из черного рога и украшена вставками перламутра. Рисунок на лезвии и на рукояти выполнен очень изящно и безусловно произведет впечатление на ваших гостей. А на поясе он выглядит уже как небольшой меч.